Ты говоришь, очень реалистично? Да. Запомнил тебя одна попытка, одна жизнь, одна игра. Короче, Страшно. ты бывали. будешь взлетать с аэродрома, Даже? потому что ты не, не штурмовик, ты не бомбардировщик, ты не перехватчик. Ты будешь летать. А, с Типа тебя рождается в воздухе. Тебя рождаются в воздухе, те рождаются, вот, <laughs> в бой. Жестко. А, сведение оружия ну, на, уже... может, 400. 400? А, 700, 700 примерно, это будет более удобно. Бой. минимальная загрузка и теперь повышай оборот э, ты дура! а, я думаю у меня сейчас а стой, а газ не того а, все основной кружочек, кружочек на перекрестке. слишком громко надо убавить а дальше? разгон? дальше разгон она вот, сама шасси Ой. смотри, видишь кружочки красные прикрытые цель не бомбунировщик. А, они будут их бомбить, а ты должен их прикрывать. Вон внизу бомгируется. Я его вижу. Заходи, заходи. Я хочу сбоку. Лево. Я понимаю. Давай. А, его нет. Его не горит. Короче, он сейчас будет бомбить. А, он разворот делает. Правильно на него. 30 мульт да. Скорость сбрось. 400 километров и угол меняй. А тут нету запомни, кстати, Сейчас разобьешься. Нормально. С, С, С! А что произошло? Меня прибило. Резко. <sed preferably> <сủ hyung> я ничего не понял, очень интересно. С? Ты бы нос поднял вверх. Так 응... я жал, С. С? Да, С жал. С... Да, значит, плохо жал. Я переключился еще скорости, это забавить. Ни хрена не понял, а оно <сủ hass Allāh> резко выпало. Ну, хотя бы взлетел. <сủ>